Я вас приветствую, друзья мои, на своем канале. С вами Ольга Арзуманян. Все, наверное, вы знаете, что у нас в фонде World Money 17 января стартовала инвестиционная игра сейфы от World Money. И некоторые у нас партнеры недопонимают, как же собрать свою прибыль с этих сейфов. Ну и давайте я вам сейчас покажу, Сейфы от World Money. Сегодня второй день после старта, и я собираю вторую свою прибыль. Как это делается, давайте посмотрим. Итак, я купила во время старта себе три сейфа. Первый сейф стоит 500 рублей, второй 2 500, третий 5000 рублей. Они нам приносят, первый сейф 50% прибыли к вкладу, второй сейф приносит 30% плюсов. К И третий сейф нам приносит 20% плюсов. Прибыль мы будем собирать каждый день. 171 рабочий день. Вот вчера я прибыль собрала, вот как видите, здесь все зафиксировано. Сегодня буду собирать прибыль уже второй раз. Обратите внимание, все полностью зафиксировано. И если человек покупает только один сейф, ему доступно одноуровневая реферальная программа если человек покупает два сейфа ему доступно три уровня реферальной программы если человек покупает все три сейфа доступно 5 уровней реферальной программы также вот реферальный начисляется вот посмотрите каким образом это 10 рублей 20 вот 5 вот 15 рублей 15 125 рублей это все будет зависеть сколько сейфа покупает человек как видите, за два дня, вот сколько страничек у меня начислено реферальных начислений. То есть вот, это очень хороший старт у нас произошел. Люди охотно входят, принимают эту информацию и, собственно, покупают сейфы. А сейчас мы будем с вами собирать прибыль. Итак, я нажимаю на первый сейф. Жмем. Прибыль плюс 4 рубля 38 копеек. Нажимаем на второй сейф. 19 рублей на третий сейф нажимаем плюс 35 рублей. Вот таким образом можно ежедневно 171 рабочий день собирать прибыль и получать на баланс для вывода плюс 58 рублей. 38 копеек. Согласитесь, и деньги лишними не бывают. А сейчас обратите внимание на то, что я сейчас обновлю страничку. И на моем балансе для вывода прибавится плюс 58-38 копеек. И сейфы закроются. Итак, обновляем страничку. Как видите, баланс увеличился. Сейфы закрылись до следующих суток. В следующие сутки, то есть завтра, я опять буду собирать эту же прибыль. Опускаемся немножко ниже. И мы видим, что также доход у меня увеличился. Ежедневная прибыль также вот она зафиксирована и осталось минус один день. То есть два дня я уже прибыль собрала. 169 дней сбора. Согласитесь, деньги лишними не бывают. Почему бы не поиграть в такую игру? Абсолютно нет никакого риска, потому что вы возвращаете полностью и свое тело вклада, и плюс вы еще уходите в прибыль. А если вы еще и людей пригласите, то вам же плюс вы получите реферальные начисления, до пятого уровня в глубину. Если только у вас возникают какие-либо вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь, звоните в личку, и я буду рада ответить на ваши вопросы.